Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Прежде чем мы начнем, я напомню, что в ближайшие выходные у нас будет, я проведу блиц-консультации. Э, Тема будет, э, если я не ошибаюсь, ваши способности. Больше информации, более подробной вы сможете узнать в разделе сообщества. У меня на канале «Переходите». В пятницу вечером, наверное, я уже выпущу этот пост. Вот, и, и вы сможете э, узнать информацию более подробно оттуда. Приходите обязательно, посмотрим, посмотрим э, ваши способности и таланты. Это, по-моему, еще что-то было. Так, сегодня мы с вами смотрим расклад на тему сияние вашей души, какое Ну, мы уже с вами рассматривали, как вы пахнете, ваш запах, ваш цвет. Сегодня мы посмотрим про сияние, и это о том, когда мы счастливы, мы светимся. Вот И посмотрим сегодня, как мы светимся, почему далее Две позиции будет сегодня. Голубенький, красненький камешек. Надеюсь, вы э, определились. Так, вот это, может быть, убрать, да? Или будет мешать? А нет, здесь на краешке. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Итак, смотрим вас, э, единички. Когда вы счастливы, вы светите. Что вам помогает светиться? Что вам помогает светиться? А вы сами, вы сами опыт, который вы а, прожили, какая-то внутренняя а, ваша уверенность, знания, вы сами то, что дает вам ценности, а вообще на самом деле любое обучение, а, любое обучение, любые знания вообще познание этого мира, именно физического мира, да, не интеллектуального, а именно физического мира какие-то маленькие подарочки, внимание, вообще внимание людей. Любовь, любовь, но не, знаете, не общая любовь, а здесь именно любовь в паре, в которой присутствует некая такая взаимность. Если это не про личные отношения, потому что, мне кажется, вот, вообще личные отношения вас очень сильно наполняют да то здесь дружба настоящая преданная это тоже может помогать вам как-то светиться это любое взаимодействие с людьми в котором есть взаимность но не в плане того что от какой-то бытовой а это то что дает вам эмоциональную наполненность когда вы когда вы принимаете какое-то решение, и вы чувствуете себя а, таким уверенным человеком, да, когда докопались, возможно, до какой-то правды когда происходит пусть и болезненное, да, но некое такое очищение. Вот вы после этого светитесь. Очищение может быть, я не знаю, в отношениях прояснили какую-то ситуацию. Вот груз, как говорится, с души. Вот, вроде бы ситуация по десятке мечей, она завершенная, но с другой стороны, все равно какое-то вот это вот облегчение. И не знаю это вот как-то вас наполняет наполняет не то что что-то закончилось а именно то что очистилось, вот произошло какое-то очищение это все помогает вам светиться так а какие тени на данный момент мы не видим вот именно благодаря своему свечению что вы не видите Аркан звезды. Перемены, которые происходят в вашей жизни. Перемены, которые происходят в вашей, в вашей душе сейчас, на а, данном моменте. Что здесь теневого такого в этом аркане звезды? Конкуренция. вы не видите, вот возможно, когда вы, так скажем, когда вы светите, светитесь, когда вы находитесь в прекрасном настроении, в высоких вибрациях. Вот в этот момент вы не видите э, то, что происходит, хочется сказать, за вашей спиной. Вот какие-то моменты такие достаточно земные, в которых люди проявляются не совсем, ну хочется сказать, с чистыми намерениями, что ли, с чистой душой. Вы не замечаете какие-то моменты жадности, моменты споров, конфликтов. Вот когда вы в хорошем настроении, да, вот эти вот все аспекты, они как будто бы находятся позади. Здесь я не вижу каких-то особых, таких сложных теней, но это вот так или иначе связано как-то с материальным вашим миром. Вот все, что происходит, возможно, недостаток финансов, да, возможно, какие-то финансовые трудности, сложности. Вот это все в момент вашего свечения уходит на второй план. Это может быть, как бы такой пример привести. Допустим, есть какие-то Трудности финансовые, да, и, э, но как-то вы, возможно, смотрите в позитивном ключе на этот вопрос, да, и э, можете сделать так, что, ну, на последние деньги пойду, куплю себе что-то и порадую себя, да, то есть, ну, нету денег, ну, и да ладно, зато хоть вот как-то вот на душе, чтобы было хорошо, да, либо вообще, когда а, вы, возможно, я не знаю, влюблены, а, возможно, что-то новое изучаете, возможно, а, когда вам дарят какие-то подарки, а, вы в этот момент вот действительно забываете о всех а, трудностях и неурядицах, а, которые связаны с другими людьми, либо то, что связано с а, финансовой стороной вашего вопроса. А так вообще происходят перемены в вашей душе. А что за перемены? Связанные с удовольствием, связанные с любовью, с наполненностью. Хочется сказать, знаете, как-то в двух сферах, в финансовой сфере и в личной жизни у вас идут перемены. Но вы пока, не то что вы пока, а вы их не видите. Это не теневые моменты, но вы их сейчас не видите, просто теневые я имею в виду не в негативном ключе, да, а это то, что вы пока не замечаете, да, это пока вот как будто бы, знаете, сокрыто от вас. То, что э, разрушается, либо должно разрушить э, какие-то моменты, которые, в, в, ну, ваши ограничения, возможно, да, ваши какие-то убеждения, то, что вас сковывает. То есть идут какие-то перемены, но они идут... Знаете, это так это... Такой пример покажу. Э, может быть, так будет понятнее, а что я хочу донести, потому что сегодня я в каком-то таком... Как я уже в тумане, я вообще ничего не понимаю, что я говорю. Это... Сонное, сонливое такое состояние, это напоминает, как пришел к вам какая-то клининговая, пришла к вам какая-то клининговая компания, и она говорит: вот вам, я не знаю, энное количество денег, идите, сходите, купите себе какие-нибудь вкусняшки, сладости, мороженки, погуляйте. Вот, придете через час, и мы все закончим. То есть, пока вы вроде бы наслаждаетесь, да, прогуливаетесь, сидите, мороженое, специально обученные люди как-то вот очищают ваш дом, да, приводят его в порядок. Вот здесь примерно то же самое, только вот этот вот порядок, он связан как-то с личной вашей жизнью и с профессиональной. Причем этот порядок, он как-то так, знаете, интересно, вы потом возвращаетесь, смотрите, а вам не только везде все помыли, убрали, не знаю, может быть, ремонт даже сделали, как-то покрасили стены, вы так заходите, вроде бы так хорошо, уютно, а у меня сразу такая мысль идет, да, а за что, за что мне это, да, как, как это, за, за что, э, я хочу сказать, я не заслужил вот такую вот красоту и такое хорошее что-то, вот. и вот чтобы вы не мешали, в тот момент, когда вот эти вот ну, теневые аспекты прорабатываются, эти процессы, они как будто бы должны быть в тени, что-то происходит внутри вас а из-за того, что вы свой фокус внимания направили на то, что вас наполняет сейчас, возможно, на то, чем вы занимаетесь, как-то вот своей жизнью, то, что изучаете. Ваш фокус внимания, он сейчас не направлен на, на то, о чем я говорю. И вот из-за того, что вы пока не пролили свет на эти ситуации на эти процессы эти процессы они постепенно постепенно как-то трансформа а трансформируется без вашего вмешательства вот здесь вот не хочется сказать что вот просто не вмешивайтесь туда даже сейчас получив информацию не надо этим заниматься вообще вы продолжайте делать вот то что вы делаете как вы себя ведете потому что иначе вы будете каким-то образом мешать здесь пока мешать этому процессу не нужно этот процесс, он вот, как будто бы подготовительный, он идет вам как-то вот во благо. Интересно. Хорошо. Продолжайте светить так, как вы светите, да? А что еще вам не хватает в жизни, чтобы ваша душа светилась? Вот сейчас. Что еще вот вам нужно добавить? Вам не хватает ресурсов, вам не хватает... Эм... Силы для того, чтобы э, двигаться вперед, да? есть какие-то, не знаю, есть какие-то у вас моменты самокритики иногда, когда вы включаете, которые вас осаждают. Есть ощущение того, что вот вы начинаете взлетать, и вот в момент как раз-таки э, взлета э, как-то резко переключаетесь на что-то негативное, и это вас э, заземляет и не дает вам дальше двигаться, это забирает у вас какие-то ресурсы. О чем нам здесь «пятерка мечей» говорит? Ну, о каких-то жестких требованиях, возможно, к самому себе. Здесь речь идет о себе, здесь не идет речь о других людях. Здесь у вас какие-то а, требования, какие, какое-то ваше а, мировоззрение достаточно м -м, требовательное, что ли. Вы к себе слишком, возможно, требовательны. Бываете иногда м -м, даже, хочется сказать, немножечко жестокие по отношению к самому себе. И вот, вот эти вот требования, какие-то морально-нравственные, да, они, хочу сказать, что иногда вы становитесь как-то фанатичны в чем-то, в каких-то моментах, и это забирает у вас свет. Возможно, у меня здесь просто иерофант, он проигрывается как будто бы как перевернутый, вот как дьявол, да, когда иногда вы становитесь одержимы, не знаю, почему, либо для чего, но вот здесь вас есть какая-то, может быть, это желание, вот хочу здесь и сейчас. Может быть, это как-то связано, я не знаю, с критикой, что вас что-то не удовлетворяет в себе. Я хочу изменить здесь, сейчас у меня не получается. Какие-то требования к себе, что вот нет, я должен так. Вот вы как-то, ну, не то чтобы не любите, но иногда на вас накатывают какие-то такие моменты, когда вы ведете себя, ну, не совсем адекватно по отношению, к самому себе. И здесь вы как будто бы теряете, знаете, баланс. Теряете золотую середину. Теряете золотую середину. И здесь как-то вот... Мне хочется сказать, что... То ли здесь вам финансов не хватает сейчас. Вот как будто бы карты не показывают напрямую, но мне кажется, что здесь вот как будто бы что-то вам не хватает э, денег на что-то, возможно, на ваши какие-то желания. И вот вы от этого начинаете сами себя съедать, сами себя критиковать и осуждать в чем-то. Ну, то есть не очень хорошо к себе, не любя и не неуважительно к себе относитесь. Вот как-то так мне хочется сказать. Потому что просто какой-то финансовый аспект, возможно, вас сейчас не удовлетворяет. Что, что вам нужно сделать, да, чтобы здесь было все хорошо? Но вот здесь вот э, Луна, здесь вам нужно перестать быть тревожным. Вы очень сильно тревожитесь, очень э, сильно переживаете. И вот э, от этой вашей тревожности вы включаете неуверенность, вот, и ваши энергии заземляются, вы, переста, вы э, перестаете светиться. Э, то есть вы не горите. Ваши оттенки, они э, тускнеют, они меняются. То есть из белого света вы превращаетесь в какие-то цвета радуги. Да, они тоже хороши, но они это не свет. Это один цвет, понимаете? А вы можете светиться белым светом, что есть спектр всех абсолютно цветов, потому что это источник всех цветов до его преломления. А вы как раз вот это вот преломление и э, в дальнейшем один, один из цветов радуги, да, которым вы светитесь, но это преломление, оно как раз-таки связано с вашей тревожностью и неуверенностью. Вот вы как будто бы все время выбиваетесь из баланса, вот вроде бы все хорошо-хорошо, потом гоп, и как-то выбились. Хочется вы сейчас спросите, зачем вы это делаете? А у вас так уроки проходят по пятерке, пендакли, кризис, да, потому что вам обязательно надо что-то потерять, нельзя так, чтобы у вас все хорошо было. Потому что вам все время надо что-то терять для того, чтобы потом это приобретать. То есть такое ощущение, отклонения в одну сторону, потом в другую сторону. Потом я это получил, и вот только начиная наслаждаться, да, быть, находиться в этом свечении, оп, сразу опять-таки теряете свой баланс. Здесь это ваш урок. Урок вы проходите, который связан как раз-таки именно... И вы этого боитесь, да, чтобы снова не стать жертвы какой-то, да, либо не впасть э, в состояние, когда ничего не происходит. То есть у меня такое ощущение, что вот ваше понимание, когда я в балансе, э, такое чувство, что вот в этом балансе вам становится скучно, потому что вам не хватает э, какого-то действия, вам не хватает... Э, Action. вот мне показывает да вот какое-то вот движение и вы когда вот у вас все хорошо начинаете сами себе придумывать какие-то моменты для того чтобы вот как-то ощутить себя живым что ли человеком и вот у вас такой сценарий по кругу выходите. так какие мысли или какие действия препятствуют вашему свечению давайте посмотрим Какие мысли или какие действия? Интересно, две фигурных два фигурных аркана. Какие мысли? Ну вот мысли, возможно, связаны каким-то образом со временем. То есть, ну когда все очень медленно развивается, да? Вот я говорю, вот вам не хватает как раз вот этого огонька, вот этого импульса. Поэтому э, это вот вам мешает, когда вы ускоряете, когда вы бежите вперед паровоза, когда вы торопитесь в каких-то моментах. Вы как будто бы не можете равномерно да, свой огонь э, разжигать. Он у вас как-то либо много, либо густо, либо пусто. И с деньгами у вас, наверное, так. Либо густо, либо пусто. Здесь как будто бы нету вот этой вот, знаете, ровного свечения. Ну вот на данный момент, по крайней мере, вам мешают. Здесь очень много педакливых, вообще карт было в раскладе. Какие-то моменты, либо связанные с деньгами, либо связанные с семьей. Мысли вот эти вот мешают. Либо деньги на семью. такой тоже может быть. Препятствует вашему освещению. Либо семья как таковая. Тоже вам члены этой семьи, возможно. У кого есть сыновья, возможно, сыновья тоже. Каким-то образом мешают мысли об этом. Не знаю, может быть, мысли о том, что нужно помочь. Либо мысли о том, что а, что-то нужно сделать. Да? Вот, не знаю, может, у кого-то есть долг какой-то надо отдать. Что-то здесь связанное с этим. Вот эти вот мысли, они мешают. Почему? Потому что, вы смотрите, вы начинаете думать о деньгах, а вам их не хватает, и вы сразу падаете энергетически. Поэтому эти мысли, они мешают вашему свечению. А какие действия мешают? Здесь мужчина выпадает, император и король мечей. И между ними десятка кубков. И я глупо так и в ступор попала. Я не могу понять, о чем здесь речь. Какие действия препятствуют? Сейчас, секундочку. Я просто потеряла нить повествования. Я видела здесь двух людей. Двух мужчин. Какие действия мешают. Вроде бы, что император, что король, король мечей, да, это позитивные такие действия, прям вот именно на действие, на действия, да, где есть ответственность, где есть а, логика, где есть вот это вот а, планирование, последовательность, ну, вот такие хорошие действия. Но меня что-то здесь бивает с потолыку, и я не могу понять, что именно здесь мешает. Ну-ка, еще раз, скажите мне четко. Вот здесь для кого-то, не знаю, мне идет какие-то отношения, возможно, мешают вам. Вот шестерка мечей, тройка, шестерка кубков, тройка мечей и аркан повешенный. Вот какая-то ситуация, возможно, из прошлого, что разбивает вам ваше сердце и заставляет вас входить в отшельника. Здесь, возможно, кто-то не получает той семьи, либо тех отношений, которые хотелось с человеком, который вас интересует. Либо здесь двое людей, как-то вот, ну, невозможно определиться. То есть здесь напрямую какие-то э, взаимодействия э, с людьми, они как будто бы вам мешают. Причем с мужского пола, не женского. Даже если это не личные отношения, ну, не любовные, не семейные, неважно. Здесь вот что-то, что длится, как будто бы какой-то незавершенный момент из прошлого. И, может быть, это когда-то у вас были какие-то отношения, может быть незавершенные отношения, может быть там, где какие-то вообще взаимодействия с конкретными мужчинами, которые, либо мужчинами как таковыми, что разбивает вас в сердце, и вы закрываетесь. То есть здесь однозначно какая-то ситуация, которая идет из прошлого. Если мы не будем привязываться к отношениям мы не будем привязываться к людям, то а, какие действия здесь могут препятствовать вашему свечению? Знаете, вот когда, когда вы не берете какую-то ответственность, не принимаете решение вот, пойти э, в шута, когда, скорее всего, вы застреваете в прошлом, все, я поняла, когда вы застреваете в прошлом и в своих каких-то травмах. То есть вы перестаете светить тогда, когда вы начинаете думать, все, теперь я поняла, и когда вы начинаете думать о тех моментах, когда вас кто-то обижал, когда вам причинял какую-то боль, когда вас не понимали, когда вас можно люди вам не сопереживали, когда вас не поддерживали. То есть вот вся вот эта вот эмоциональная боль, которая заставляла вас закрываться и уходить от людей, отдаляться. То есть вместо того, чтобы открываться миру, идти дальше, вы вот как будто бы чувство такое, знаете, меня обидели, меня ранили, я не хочу никого видеть, и я закрылся. Я закрылся в себе, и я не готов двигаться дальше. Вот тогда вот ваше свечение, оно потухает, то есть вы надо научиться обнуляться, надо научиться, знаете, более проще, что ли, относиться к некоторым моментам, вот не принимать близко к сердцу, найти для себя какой-то такой механизм, который объяснял бы вам и вашему уму, вашему мозгу о том, что иногда, когда люди говорят какие-то слова, возможно, неприятные, либо поступают не совсем хорошо, у них для этого есть какие-то свои причины. И в большинстве случаев вот, их поведение, оно не направлено к вам как к личности, а что-то такое они видят в вас, да, что заставляет их поступать по отношению к вам так или иначе. То есть, по сути, их действия, их поступки связаны с их личностью. Вы являетесь лишь э, таким, как это сказать, э, ой, триггером, который возбуждает да, вот эти вот э, теневые какие-то аспекты. То есть, допустим, если вас кто-то предал, либо вас как-то обидели, ранили, Здесь вопрос, почему вы выбрали, вопрос к вам, почему вы выбираете обижаться, либо чувствовать, что вот вас ранили. То есть вот эти вот все чувства и мысли, это к вам вопрос, почему вы так выбираете. А если мы говорим о, о другом человеке, который поступил по отношению к вам, то есть что-то в вас, что он увидел, но это его личное, понимаете? То есть его поступок не имеет к вам напрямую какое-то отношение. Это вот в его жизни что-то. А вы явились как-то вот как будто бы спусковым крючком, и вот на вас сорвались, на вас накричали, вас предали, вас обидели. То есть здесь такая двоякая как будто бы ситуация. Но вы все берете на свой счет и закрываетесь. И вот это вот вам мешает вашему свечению. Да, помните, у нас здесь выходил вот этот вот иерофант, э, иерофант и Пятерка Мечей, как некий такой фанатизм, да, ваша самокритичность. То есть человек сказал, я не знаю, это может быть элементарно, попали под горячую руку. Да, неприятно, но э, можно как-то себе объяснить, ну, блин, ну, я поторопился, надо было промолчать, да, какая-то такая моя ошибка. Но нет, вы же близко к сердцу это принимаете. То есть я к нему так хорошо, с душой, а он на меня кричал, и вот начинаете в этом копаться, разбираться. И, ну, то есть вам это не нужно вот, вот эти вот моменты вам нужно научиться обнулять да, тогда вы сможете стать императрицей тогда вы сможете стать человеком более уверен знаете здесь как-то хочется сказать нужно более такой философский подход к жизни э, разобраться потому что ну, не все в жизни так как, так, как кажется да? то есть, иногда за мотивами и поступками других людей э, скрывается что-то другое но оно не имеет к вам какого-то отношения. А вы почему-то сразу это перетягиваете на себя. Вот. Вот такой был сегодня э, расклад для единичек. Я же хоть проснулась. А то было такое состояние, что я же, знаете, как это, э, внутри испуг такой. Для меня же ведь тоже странно. Бывают такие моменты, когда неожиданная пауза. И я не знаю, то есть... А почему? То есть почему прервалась информация, да? что сейчас говорить? И такой сразу мозг включается, а, а что происходит? Вот, но это является часть процесса, и вот почему я тоже вместе с вами расту. Так, мы с вами переходим, это была единичка, к позиции номер два, к красному камешку, двоечки. Смотрим э, вас. Когда вы счастливы и светитесь, что помогает вам светиться? Что помогает вам светиться? Десятка луков. Рассуждение. Ой, хороший тоже момент. Разрушение. Говорка, да, по Фрейду, рассуждение. Разрушение. Разрушение своих каких-то идеалов, когда идиот как-то, знаете, вот... То, во что вы верили, оно вдруг неожиданно э, рушится, и вам приходится как-то э, сначала что-то пересматривать. Когда рушатся ваши убеждения, я бы так сказала. То, во что вы верили, то, что вы ценили, то, что вы думали в первую очередь, вот это вдруг разрушилось, и вот в этом разрушении приходит какой-то новый вот этот вот инсайт. И вот этот инсайт он зажигает вас, ваш свет. Он заставляет вас смотреть на ситуацию. Что-то новое, как будто бы вот в этом видеть. И знаете, это как Как взрыв. Он ведь, когда происходит, да, имеет в себе вот такое вот мощное вот это вот свечение. Ну, представьте, как супервзрыв суперновый, да, такой мощный либо ядерный, да, то есть он в себе снесет вот этот вот свет. Вот именно в момент, когда взрываетесь, потому что именно вот в этом есть какая-то сила разрушительная, но положительная. То есть если бы не было этого разрушения, то э, не было вот какого-то очищения. То есть через разрушение происходит очищение. Здесь об этом речь. И вот в этом вы видите какую-то свою, э, какую свою пользу, какой-то свой интерес. Это момент вашего обучения. То есть таким образом вы как будто бы, не знаю, себя понимаете. То есть ваше свечение происходит, по сути, через э, духовные какие-то ваши уроки либо психологические уроки, которые вы проходите. И таким образом вы узнаете себя. Знаете, как-то ушло что-то ненужное, очистились от шелухи, свет появился, окей, вы увидели эту грань в себе. Потом вдруг произошел опять какой-то взрыв, да? какая-то другая грань очистилась, еще что-то в себе увидели. И вот чем больше вот этих взрывов происходит, тем больше вы начинаете сиять. Только сначала точечно, в разных гранях, а потом, когда этого много происходит, да, то поверхность вот это вот сияния, она становится все больше и больше. И ваш свет, он как будто бы усиливается. Интересно. Да, тускостей. Вот как-то почему-то идет все через марсианскую энергию. Не скажу через конфликты, но вот здесь вот не идет э, ваше сияние через какие-то вот марсианские воинственные энергии. Воинственные они в плане того, что они разрушают. Но все, что разрушается, оно ведь... Здесь позитив в чем? Понимаете, энергия это негативные, но я вижу в этом позитив. Не потому что я так хочу, а потому что здесь акцент делается на это. В каком контексте? В контексте того, что любая марсианская энергия, которая что-то разрушает, она разрушает не просто так, она разрушает... То, что выбивает нас из равновесия. То есть здесь как будто бы разрушения, они идут во благо для того, чтобы вы пришли, наоборот, к равновесию. То есть где-то вы отклонились, вы шли, например, э -э, по дороге, я не знаю, и как-то отклонились от своего пути, и вас за это поругали, да, вас за это как-то вот, я не знаю, накричали, наказали. Почему? Потому что вот вы шли по дороге, а отклонились там в чащую гущу. Вы могли бы зайти туда намного больше, наглубок глубже, да, и потеряться. И вот за вас как будто бы испугались и как-то сделали вам атата да, по попе по... нашлепали и сказали, нет, не надо отклоняться, потому что э, таким образом, ну, как будто вот вас охраняют, что ли, возвращайся снова на свой путь, вот, и иди э, по прямой. То есть вот, вот этот вот взрыв, он как будто бы он во благо идет, вот эти вот всевозможные очищения. Разрушения здесь э, какие-то благие. Хорошо. что еще вам помогает светиться помимо вот этих разрушений король кубков любовь любовь и знаете время время когда вот вы плывете по течению вот здесь вот опять-таки мне показывают то тот пример которым я рассказала про дорогу ранее в этой колоде очень красиво изображен король кубков, который сидит на черепахе, да, и они плывут по реке. Это река жизни, и черепаха а, мудрость, опыт. Вот, и король кубков здесь такой седо, седоволосый, некий а, посейдон, да, повелитель вод, то есть повелитель эмоционального состояния. Что вас наполняет? Ну, во-первых, любовь в прямом смысле. И в то же время, когда вы находитесь, вот пятюча, плетете, может быть, плетет кто-то что-то, что, -то, что -то, я сегодня заговариваюсь, плывете по течению. Когда вы плывете по течению, да, здесь вопрос времени. Когда вы умеете договариваться с людьми, не похожими на вас, либо когда вы соединяете какие-то несоединимые вещи. Что еще помогает вам королева мечей некая такая знаете холодность холодность умение создавать хаос разрушать вот разрушительная энергия присутствует я не знаю почему здесь только марсианской энергии напишите мне что как это помогает вам светиться Когда разрушаете дисбаланс, вот здесь вот что-то идет с дисбалансом. Ладно, хорошо. Какие тени на данный а, момент вы не видите, благодаря вот этому своему свечению? Какие тени вы не видите? Королеву Жезлов. А вы себя как будто бы не видите. И причем, знаете, не видите тот урок, который вы проходите. Смотрите, с одной стороны я вам говорила, что ваше свечение, да, оно связано с взрывом, и таким образом вы проходите духовный урок. А здесь, когда вот это вот все, вот этот взрыв разрушения происходит, вот в этом процессе, да, ваша тень. Вы не видите себя и не видите другой урок, который вы проходите по пятерке кристаллов, своей какой-то душевной боли. И вот, скорее всего, вот, вот это вот ваша тень, да, когда вам на сердце больно, возможно, это ваш какой-то, сори, какой-то прошлый опыт, то, что заставило ваше сердце замерзнуть. И вот вы становитесь вот по королеве мечей, такая холодная, которая создает вот этот хаос и рушит холоднокровно, все вокруг разрушает. Но разрушаете, знаете, ощущение того, что вы разрушаете как будто бы по справедливости. Вы не рушите вот именно что попало. Вы рушите конкретные вещи. Но если бы вы были мягкими и эмоциональными, вы бы это не смогли отрезать. Вы бы это не смогли, не знаю, разрушить. Хотя питает вас именно любовь. Питает вас время. Питает вас... Вот это вот ваша чувственность. Еще какие тени на данный момент вы не видите? То есть свою боль не видите. Да. И вот здесь, смотрите, так интересно. Девятка костей в этой колоде говорит, что человек убегает от страха. И казалось бы, эм, ну он боится страха, потому что он думает, что этот страх ему навредит. Но на самом деле его враги – это не страх, это кто-то другой. Но убегая от страха и не замечая своих врагов, вы как будто бы преодолеваете какую-то трудность. Давайте я вам так на карте покажу, чтобы вам было понятно. То есть здесь смысл такой, здесь человек убегает от этого страха. Вот он думает, что он ему причинит какую-то злость, да, что-то плохое. А на самом деле его враги – это вот эти вот два гепарта. Но он настолько быстро бежит с оглядкой на свой страх, что он даже не замечает своих врагов. И здесь получается, что этот страх ему пользу приносит. Потому что он бежит, и тем самым он спас, спасался, неосознанно спасся неосознанно от своих врагов. А если бы он медленно шел и не было бы страха, гепарды бы на него напали. А тут он и так бежит, да, и он убегает. Только он убегает не от своих врагов и от трудностей, сложностей, а от страха. То есть здесь страх получается как будто бы некий такой мотиватор, который движет этим человеком. То есть он ему идет во благо. Как мы говорим, да, глаза боятся, а руки делают. Вот здесь что-то такое. То есть да, я боюсь, но э -э, я и продолжаю это делать, <смех> так как, знаете, э -э, убегая от чего-то, не обратил внимания, как быстро прибежал домой, вот что-то такое здесь идет, то есть что-то меня какие-то тени, я не знаю, в переулке напугали, и вот я от этого страха настолько быстро-быстро побежал, что э -э, не понял, как, э -э, там, я не знаю, э -э, домой пришел, да, то есть как быстро забрался по лестнице и оказался у себя дома. А если бы медленно шел то и опоздал бы во времени, да, то, возможно, что-то плохое бы случилось на моем пути. А тут из-за этого страха я быстро пробежал, и я как будто бы сэкономил время. Вот, вот, вот это вот время, о котором я вам говорила, вот здесь, вот Короле Кубков, вот здесь вот она каким-то образом играет вам на благо. Вот время и страх. Оно не играет вам в минус, оно как будто бы вот вас мотивирует. Но такое ощущение, что это как будто бы два ваших помощника. Уж я вообще ничего не понимаю, что здесь происходит. Сегодня какой-то расклад непонятный. Вы напишите в комментариях, я вот прям сто процентов уверена, что он будет отзываться, но только я ничего не понимаю из этого. Ладно, идем дальше. Что еще вам не хватает в жизни, чтобы ваша душа светилась? Вот что вам не хватает? Вам не хватает начать на практике применять свои какие-то знания. Причем применять это каким-то таким, знаете, интересным способом во благо себе. Это не в плане того, что вот я чему-то научился, и давайте я буду помогать другим людям. Это косвенно. А напрямую вот мне просто хорошо от того, что я помогаю. А бонусом от этого как будто бы еще кому-то хорошо. Вот здесь что-то такое, что-то в таком роде идет. Что еще вам не хватает в жизни, да? Чтобы светиться. Выпадает аркан солнца. Хочется сказать танец танца жизни. Вот как будто бы момента здесь и сейчас вам не хватает. Вот в моменте все проживать. То, что вы умеете уже, не то, что вам надо будет когда-то научиться, а сейчас вот то, что я умею, я уже сейчас хочу научиться, даже не научиться, а проживать. Вот вам вот этого, вот это нужно. А, не потом когда-то, а вот сейчас уже начать и делать, танцевать. Танцевать и вот быть в моменте. Здесь все карты мне показывают о моменте, в котором я сейчас проживаю, никогда не быть. А у вас здесь очень много надуманного. надуманного при... То есть, знаете, иногда есть какие-то такие моменты здесь по семерке костей, которые вы сами себе придумали, сами себя как будто бы запугали, а их вообще может быть и не случится. Но вы как-то вот сами придумали, сами сражаетесь, <связь> здесь так интересно, в карте нарисованный человек придумал, значит, шаман придумал себе какое-то чудовище многорукое, многозадачное, в каждой руке держит топор, нож и так далее, и человеку от этого настолько, шаману, настолько страшно, как я буду с этим чудовищем бороться, а по сути это чудовище, оно не настоящее, оно лишь вот как будто бы, знаете, как ну, в телевизоре, в какой-то матрице, придуманное, надуманное. То есть вам можно просто взять, переключить канал, и, и все, и ну, этого чудовища нет. Он, он как будто бы в голове придуманное. Здесь непонятно, зачем вы себе придумаете вот эти вот страшилки. Хотя чисто теоретически да я рассказала это то, что вас мотивирует. То есть вы, наверное, себя до такой степени запугаете, что потом приходится самому как-то вот, ну я не знаю, преодолевать эти страхи, что ли, действовать вперед, двигаться. Что еще вам не хватает чтобы ваша душа осветилась во первых убрать вот это все надуманное начать проживать в моменте здесь и сейчас и вот двойка костей вам не хватает примирения с самим собой примирение найти вот как будто бы самого себя шагнуть к себе наркан да, влюбленных вы как будто бы не можете сделать выбор вы не понимаете, что вас, да, связывает вот как будто бы с самим собой. Вы взор держите на внешний мир. Здесь вот я куда не гляну, да, у меня вот эта вот парность самого собой происходит. А у вас как будто бы не случается вот это вот соединение низшего я и высшего-я, слияние. Вы не понимаете, вот как будто бы, знаете, нету единения. Есть вот эта вот двойственность все время, разрозненность. Почему? Почему нет единения? Э, потому что вы как будто бы хотите э, прошлое воспроизводить все время. Оно уже ну, вот разбилось, оно уже ушло, его нужно отпустить. А вы в надежде воссоздать свое прошлое таким, каким оно э, было. А э, э, его уже нету. У вас есть желание, это прошлое. Потому что там вам было интересно, там вы что-то узнавали. Я говорю, здесь вопрос вашего свечения, что ж такое-то, оно стешится. Вопрос вашего свечения, он связан со временем. Вы как будто бы вот этот тайминг не можете найти. Но когда вы попадаете в этот тайминг, тогда происходит действительно правильный тайминг, тогда происходят действительно какие-то чудеса, если так это можно сказать, да, волшебство. Но вы периодически выпадаете из этого, вот, вот постоянно как-то, вроде бы словили волну, да, и хорошо было бы в ней идти, двигаться, на и сразу а, выпали. Давайте посмотрим, какие мысли, какие действия препятствуют вашему свечению, какие мысли. Ну, вот видите, опять рискованные, опять а, рыцарь костей, то есть мысли, с одной стороны, возможно, незрелые, какие-то детские, а с другой стороны, вот у вас много марсианской энергии. Еще раз повторюсь, вы как будто бы не можете найти применение этой энергии. Не чувство, что вы себя не знаете. Не в плане своих способностей, а в плане того, что вы не понимаете, как правильно вам распределять вашу жизненную энергию. На что вот, вы как будто бы ее тратите, не на то, что нужно. О чем эти рискованные мысли? Здесь либо, опять-таки, видите крайность, либо вы рискуете и совершаете какие-то действия не совсем обдуманные, и это приводит вас к последствиям определенным, не очень хорошим, либо наоборот, у вас есть какая-то неуверенность в плане вашего дальнейшего движения. Вы как будто бы не можете рискнуть двинуться, вот шагнуть, шагнуть, что-то сделать. Поэтому вот этот страх вас и подгоняет. Понимаете, вы для того, чтобы двигаться дальше, вы должны, я поняла, вы должны себе придумать такую страшилку, до такой степени себя запугать, а, что не двигаться вперед не получится. Не знаю, это может быть, знаете, как а я не хочу создавать какой-то новый проект, да, либо я там, не знаю, не хочу создавать свой курс, не хочу а, как-то взаимодействовать с клиентами, боюсь, неважно какая причина, вот. Но э, в дальнейшем вы начинаете придумать, ага, я не буду этим заниматься, у меня не будет денег, у меня не будет денег, мне негде будет жить, и как я буду кормить детей, и у меня там, там ипотека, там долги. И вот вы накручиваете, накручиваете, накрутите. до такой состояние, что, блин, ладно, я сделаю, пускай будет, как будет. То есть вот после того, как вы себя накрутили в этих страхах, запугали, запугали, тогда вы как-то начинаете действовать. Вот это вот в мыслях... Э, вас а, ва, препятствует вашему свечению. Вот страх, понимаете? Вы сами себя пугаете. Страх — это ведь низкие вибрации. А какие действия мешают? Какие действия? Вот он и выпал, Аркан Справедливости. Какие действия мешают? Да просто, а, когда вы по рыцаре педакли, да? Когда вы... Хочется сказать, не плодородите. Здесь изображен белый бык, э, как символ плодородия, который бежит и испускает свое семя, тем самым э, для того, чтобы, ну, пришло вот это вот, э, семя проросло, вот, и э, было изобилие. И вот он несется вперед. То есть вы как будто бы, э, какие действия вас препятствуют, вот, Не знаю, мне хочется сказать неуверенность, что вы как будто бы не заслужили это изобилие. Вы как будто бы от него отказываетесь каким-то образом. Почему? Потому что вам аркан смерти нужно здесь трансформироваться. И аркан шута. Трансформироваться, очиститься. От чего вам нужно здесь очиститься? Девятка кристаллов, король Пентакли. Не знает какого-то беспокойства, мне хочется сказать, вот от этой вашей тревожности, от этой тревожности, от неверия того, что вы можете стать королем Пентакли, человеком, который такой, знаете, уверенный в себе, человек изобильный. Почему вы не верите в себя? Я не могу понять. Королева пентаклей, тройка луков. Вы не верите, потому что как будто бы ваши желания очень трудно реализовывались, и это создало, ну вот, пропала, пропала вера в себя, и вы долгое время не ощущали себя, возможно, победителем что вот вам как будто бы все удавалось, удается, да, и здесь еще, знаете, вот как вы действительно отклонились от своего пути, то, что я и сказала в начале, да, как пример, ваша неуверенность от этого, плюс ко всему вы же еще не, не, не желаете э, просить помощи, Опять, и опять, и опять, и снова. Такое ощущение, что вот здесь вот как в третьей позиции, да? А, обычно у меня выходит, то есть человек, который не принимает а, какие-то свои дары, способности, потому что он в них не верит. А почему не верит? Вам нужно научиться, понимаете, наслаждаться. Вот вам для свечения нужно а, все, что будет вас как-то... Не знаю, расслаблять. Вам нужно научиться в моменте здесь и сейчас вот именно кайфовать от жизни. Неважно, чем вы занимаетесь, главное, чтобы у вас присутствовало вот это вот состояние, вот это настроение. А у вас очень много страхов и сомнений. У вас как? Либо вы в наслаждении находитесь, либо вы выпадаете из него и э, очень сильно переживаете, да, и тогда вот все рушится, ничего не, не происходит так, как надо. А у вас, вот если бы здесь выпало колесо фортуны, да, еще, я бы сказала, что это точно так. Потому что вот король кубков, в принципе, вот помимо ваших духовных уроков, которых я рассказала, король кубков и умение соединять несоединяемые как раз-таки нам напоминает колесо фортуны, которое говорит о том, что тогда, когда вы находитесь в центре колеса, не на ободке, когда вы находитесь в спокойном, расслабленном состоянии, вы находитесь в середине этого тайфуна, а там тихо. И только когда вы начинаете волноваться, вас из этого смерча, из этого тайфуна, не знаю, называйте как хотите, из этого смерча, как в, в стиральной машинке, начинает по ободку мотать, да, либо колесо, вот оно, оно когда крутится, Поэтому обручу по-внешнему начинает мотать и э, начинает такая, такое головокружение. А когда вы спокойны, вы управляете этим процессом, понимаете? И вот тогда у вас появляется свечение. А когда вы теряете контроль над собой, вы начинаете волноваться. И когда вы волнуетесь, то вот у вас колесо, оно вот так вот начинает, у вас краски раскручатся, у вас начинает голова кружиться, вы не понимаете. То есть, когда, смотрите, вот мы когда играли, в, в игру, когда ребенок раскручивается, раскручивается, завязываешь ему глаза, вот, и говорят, поймай меня, да, и он такой, э, с закрытыми глазами, так шатается, потому что ну, координация нарушена, вот. и что он делает? Для того, чтобы удержать равновесие, чтобы не, попа не упасть, он хватается за первое попавшееся, да, что есть вокруг него, ну, потому что голова кружится, и ну, чтобы не упасть, так вот, вы примерно таким образом держите этот у себя образ в своей голове, вот вы поступаете примерно так же. То есть, когда у вас голова окружится, то есть это показатель того, что вы не, находит, вы не центрированы. У вас нет опоры на самого себя, на внутрь себя. И тогда у вас жизнь будет болтать, и мотать по своим каким-то законам, да, по законам судьбы и фортуны. А когда вы управляете собой, каким образом, когда вы находитесь, вот посмотрите, какая красивая карта умеренности. Вот она сидит в воде, и она, эта девушка, очень красивая, она получает удовольствие, и тогда происходят вот эти вот бабочки вокруг нее, тогда происходят перемены. А когда вы не находитесь центрированно, вас начинает болтать и вы цепляете за первопопавшегося. А это что значит? Это значит, вы совершаете ошибки. То есть вы принимаете решение не на основе внутреннего спокойствия и того, что вы слушаете, и находитесь в контакте с вашим высшим Я, а на основе первого попавшегося варианта. Я вам приведу сейчас такой пример, возможно, для кого-то это тоже будет полезно. Это когда в семье девочка растет, и семья неблагополучная. Она желает убежать от этой семьи. И вот она, вот как раз она не находится центрированно в себе, да, она находится вот в этом беспокойстве, она хочет убежать из этой семьи. Что она делает? Она встречает первого попавшегося парня и выходит за него замуж. В надежде на то, что я создам ту семью, которая будет намного лучше, чем той материнской, которая у меня есть, что мне не нравится, Да и поэтому она цепляется за первого попавшего, и, как правило, это ошибочный выбор, потому что она не центрирована, и она воспроизводит, то есть она входит вот в это вот колесо сценариев ее родительских, и она их проигрывает. А если бы она была спокойна, да, если бы она смотрела на жизнь вот именно через призму единения с самой собой, что я хочу, а не в плане того, что я хочу убежать. Да? То есть здесь вопрос не то, что ты должна убежать из этой семьи, потому что тебе не нравится. Тебе надо понять, а что ты хочешь. То есть не побег, а что-то изменить в ситуации таким образом. Я не знаю, снять квартиру, жить в отдельности. То есть зачем обязательно находить, ну, условно, в кавычках говоря, другого тирана, да, который бы тебя так же мучил, как тебя мучили в семье, потому что так оно и происходит. И, по сути, ты вместо того, что же за задачу в своей семье, в центре, о котором я говорила, ты отдаляешься на обруч этого колеса, да, выходишь замуж, создаешь неудачный брак, там тоже не разбираешься, разводишься, идешь в другой, то есть отдаляешься от своего центра, от того, от которого ты должен принять решение все дальше и дальше и дальше. И отсюда получается ну вот, столько горечи, столько несчастья до тех пор, пока в конечном итоге приходит взросление. И женщина уже в зрелом возрасте понимает, что мне нужно вернуться к моим корням, нужно вернуться и разобраться в моих сценариях с папой, с мамой. И только после этого, да, то есть опять возвращаемся в родительскую семью, семья в данном случае является вот этим центром колеса. И а дальше заново раскручивать это колесо по спирали, э, по всем своим отношениям их прорабатывать, и потом создать здоровые отношения. Вот почему-то здесь что-то такое мне идет. Бу-бу-бу, как я разглагольствую здесь. Ну, видимо, кому-то эта информация нужно было услышать. Сегодня какой-то необычный для меня, по, моим, по энергиям, необычный расклад. Я не знаю, что происходит, но вот как-то так. Прощаюсь с вами, не забывайте, что на выходные будет близкая консультация, заходите в раздел сообщества, участвуйте, я буду рада с вами встретиться и провести эти консультации для вас. Прощаюсь с вами, всем пока-пока.